Привет! Сегодня я расскажу вам про маркетинговый план клиники, как его составить так, чтобы не просто тратить деньги, а получать от него прибыль. Сегодня мы говорим не о плане для инвесторов, а для себя, то есть конкретный план действий, который поможет получить прибыль в вашей клинике. Обычно это не один какой-то документ большой, а серия документов, какая-то папка в электронном виде, в которой хранятся необходимые рабочие файлы. Результатом такой работы станет бюджет на продвижение, который составит от 2-3 до 10% от вашей выручки в год, это мы говорим про работающую клинику, и до 20% для новой клиники. Итак, для того, чтобы написать маркетинговый план, на этом этапе у вас уже должны быть готовы описанные продукты, что вы будете продвигать, ваша целевая аудитория, кому вы их будете продвигать, ценовая политика и четко сформулированное конкурентное окружение. Из чего состоит маркетинговый план, вы видите на экране. Самый главный документ в маркетинговом плане – это карта каналов привлечения пациентов. В этом документе будет список всех инструментов, которые вы собираетесь применять в этом году, с расчетами отдачи по каждому каналу. Это, наверное, основной документ для собственника, в котором он будет видеть, куда тратятся его деньги и откуда ждать прибыли. Далее, экшен-планы, то есть планы конкретных действий. Это могут быть планы мероприятий, планы публикации СМИ, планы съемки видеороликов, как этот, например, и другие мероприятия. Количество экшн планов будет зависеть только от вашего маркетингового плана и количества каналов привлечения. Результатом маркетингового плана будет расчет бюджета, плана выручки и отдачи по каждому каналу. Для того, чтобы ваш маркетинговый план был не просто бумагой, придется посчитать количество новых привлеченных пациентов по каждому виду канала. Подумайте сразу, как вы будете их считать. Подробнее, как написать маркетинговый план и какие его составляющие, мы рассказываем на наших управленческих семинарах для руководителей клиник. Как открыть клинику, как управлять клиникой. Подробную информацию вы найдете по ссылке под этим видео. Желаю вам успешного медицинского бизнеса без осложнений. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, и вы увидите много полезной информации о том, как увеличить прибыльность вашей клиники.